так привет друзья вот решил короче сделать обзор сам короче удивляюсь себе ну, думаю может кому интересно будет не так заинтересовало даже очень короче это вот короче это москвич 401 это ну, другими словами это прототип опеля немецкой машины какой-то. скатали короче ее с немецкой один в один Ладно, я потом эту историю расскажу. Короче, подошел, смотрю, короче, это, вырезали металл тут. Блин, фонарь тут был. Ну, я посмотрел, короче, гляжу, а тут металл сантиметр, может, полтора. Толстый, короче, я вообще, Дурее. Ну, глянул туда, там эти, рама, короче. Я ее руками раз, это, где... Ну, живая вообще блин, не двигается но даже есть молоток во. взял короче вот смотрите блин. Во, блин. короче там он Шилера идут такие не квадратные а такие больше прямоугольные он их там раз тут особо не видно короче вот крылья короче смотрите крыло какое тут есть немного поджарело, а тут мертвый сидит но оно сам по себе о. О, какое мощнейший это его тяжел короче напахнул. но это все равно так двери там внутри вон так короче, ну тонкий металл погнил конечно ну, тут листы снизу и сверху. А рама сама. Рышь, вот Открылась какой-то зеленка и патин. И все. Так, вот сюда. Ну, тут, короче, ему капец. Ну, как капец, он сам-то целый. У него только надо садить. Так, что тут еще? А, вот сидушки, короче. Это видно под домкрат. И в то же время... Да, под, дом под домкрат. какой под... Этот как его тело из головы, как он называется. Кадан, короче. Тут осталось все. Тут-то тут. -то, тут -то. Вот, короче, он. Как. Ну туда все сгнило, короче, он вот, Это ерунда. Это, короче, лесы лежали, я так понял. Вот, короче. Короче, блядь, все живое. Пороги, вот. Вот пороги. меня хотели. Он хотел приезжал купить пороги, говорит, их собираю их чисто оригинально. Я говорю, извини, ну блин, пороги как тебе продам пороги, а потом кому она вообще нужна будет без порогов. Вот. вот прили, короче, прили. Ну, Мотора нету, голову сняли, короче, эти, как они там. Ну алкаши, блин, пропили короче, цветной металл. Давно еще. Я в таком состоянии забрал. Потом что тут? Вот морда. Смотрите. Отвечаю, блин. Нульсен, как с завода. не в мятинке, ничего. Даже молдинги остались снизу. Вкуска нет там, правда. Неженда, кажется. Тут с под ну, подфарной да? Так что, так. что тут еще? Вот. Задние только барабаны, короче, ну тут у меня стоит, но ну, чтобы не лежал. Ну тут все Тут всё. Топ, Сыпай, тут, грязь, тут, не, тут да, не тут подгнило, короче, вот тут. Ну вот тут ничего себе еще держится. Рессоры. А, амортизаторы. Тут что тут? Да, не знаю под что она бак, бак прорезиненный, нифига себе я не видел раньше, прорезиненный бак. Тут как бы тут все сидит нормально, то есть как бы это листы, это там. Целая, Есть, конечно, кое-что. машина живая. Главное, что здесь. Я так посмотрел, там видосики всякие, рама главная, как у Волги, короче, круче даже. Короче. А вот насчет металла я вам и смотреть короче ну интересно до самого так вот короче про металл вот с другой стороны вот целенькое все ого -го. можно сказать нульсом в таких лет машине а так вот короче тогда ну, фашисты проиграли ну Германия как бы выплачивала нам там ну какие-то репарации называемые краска старая выплачивала репарации но ну, Забрали, короче, этого Опеля, чертежи, там, станки туда-сюда. Она нравилась Сталину. Он сказал, сделать такую же и не хуже. Ну, не, короче, это кузов копия, а внутренность там, мотор от москвича, подвеска там тоже, это уже все советское, короче. Вот так, короче. Все советское уже. А, а по поводу металла. Тут ко мне как-то приезжал один пассажир. Хотел крылья у меня купить. Ну, короче, я говорю, забирай четыре. Он мне, одну «А одно давай. Я говорю, иди ты в баню. Хотя одну крыло отдам. И комплект, или до свидания. Ну, короче, не сошлись, он уехал. А он приезжал, привез, короче, такой же москвич на прицепе. Привет, Галя. Привет, привез такой же москвич, ну... На этом. Ну, на бупсире там, какой-то телеги Крылья, я подошел, короче, к нему посмотрел. пта, у него крылья, короче, я так утронул, вот как вот, вот здесь. Сыплется металл, вот тут вот, вот. Так и там крылья такие же. Я думаю, нифига себе. Я говорю, а что тут у тебя за машина, какого там года или что там? Мне интересно стало, он говорит, А я не знаю там, короче, надо в документах смотреть. Тут вон, да. Ну, короче, рассыпались крылья, я думаю, елки-палки. А оказывается, что? Вот он когда сказал, а то есть после войны, ну, металл какой был, только на военные нужды, то есть пушки, танки, пулеметы. То есть металл был, я и оперный театр, короче. Ну и что? И вот с этого металла куда его девать? Тянется, крылья здесь, поэта? Ну тут есть гнильца, но это ерунда, вон они тут прикреплены. Блин, ну надо как их там, или срубать, или высверливать. Я хочу снять, короче, крылья снять и морду снять, и двери, вот. Ну, а рама там уже, не знаю, блин, что с ней делать. Как бы сначала думал на металлолом отдать, а потом думаю, хм, я думаю... Найдется какой-то Фанатик, блин, этих машин Рама целая, вон Кардан, все, коробка А, сейчас коробку покажу Короче Я сам только сейчас, сегодня первый раз увидел Хотел вот эту снять Клеенку, она вместе с ней поднимается Раз, короче, вон купана. И там вон Кардан, а вон коробка, короче, пошла Не знаю, видно там, его не видно да. Ну вот. Короче, нифига себе. Ну а это видно это? Вот такие пироги тут. Рычаги. Все двигаются, нифига себе. Прикорели. Двигается, все двигается. Ну да, неубиваемая машина. Металл тут на совесть сделали. Для войны все ждет оригинальные ну, тут немножко полностью конечно но это ничего страшного бац бац там пластинку какую. прикрутил блин, для жесткости такие пироги короче тут у меня молоточек так что тут ну вот тоже рама короче так где тут еще показать что-то Они тут? короче они вот. вот вот там точно так же потом тут где-то есть такая перекладина еще тут где-то есть перекладина там тоже так и перекладина с рамой блин на эту раму ну, надо конечно привести ее в порядок вешай что хочешь внутрь блин сюда мотор ля ты -ля, -ля, ля Ну, капот, да, блин, украли. У меня было два, короче. Один я продал, блин, а второй у меня тут покупатели приезжали решить какие-то, короче. Вот такие пироги. Ладно, потом что вспомню еще. Выложу. Все. Всем пока. Будет продолжение.